Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша. И сегодня я буду проходить игру, которая называется World War Z. Ну что, ребята, поехали! Так, ребят, в прошлой серии мы с вами прошли компанию не в сети. А, получается... Прошли мы в прошлой серии. Стоп. А, мы это не прошли по той причине, что мы там просрали, короче. Ладно, похер, похер. Вот в этой серии, в этой серии я буду, как бы, играть уже в четвертую часть. Против течения, наконец-таки. Мы с вами все ждали это все говно. Так, что здесь у нас? Ля. сорян, ребят, но это очень нужная вещь оружие еще, пистолет М -м я хочу вот это купить вот что оно делает ну я хочу... Короче, похер. Все. Мы готовы. Все, поехали, ребят. We'll 10, tank, Кажется, там был самолет, также стрельба. So, We can get through that way. Так, забираемся We Я тоже его слышу А вот он А что здесь произошло? Почему тут все горит? Найдите проход к мосту. Ах ты ж, задолбал! Ох ты ж, шо ж кто меня ударил? Что же тварь после, посмела так сделать? Так, ну-ка, давайте ложимся все вместе в одну могилку. Так, идем дальше. Ой! Как-то слишком громко было. Опять эти пули в жопу. Я не понимаю, это из GTA, что ли, ко мне пришло в другую игру, блин. Ну, просто этого не понимаю. Так, ну-ка, осторожней, давай. Ой, ребят, не советую. Тут все сгорело. Ух! Hey, okay. Пока что эта турель нам будет помогать. Теперь она за нас теперь наш авто турель черту у нас опять нет какого-то подзарю вот это вот снаряда какого-то тупого что за говно А ч сразу ко мне Ой, привет! Мои сладкие. Что-то вы немного. За или -э короче. Так. Ой, чувак, тебе пора делать пластическую операцию. Ой, доброе утро. Ух ты. Привет. <кхм> Так, мы только можем восполнить боезапас. Все, боезапас полный. Отлично. Пошли. Ой, смотрите, бедный, несчастный. Просто зачищаем все и всех. А, нам туда, кстати... Как нам туда, ребят. Но мы же не сумасшедшие, что спускаться туда, правильно? Ой! Ох! Нам как туда пройти надо, короче. Я не знаю как. Главное, это еще не всрать ничего. Понимаете, это еще как бы маленькая сложность. То есть просто, это просто еще, да? Нихера тут, блядь, не просто. Осторожно. Все, осторожно идем. Так, тут вроде блять творяшек нет. Тем более в этой куче. Так, а как? А, вот здесь надо было пройти, да? Так, восполним боезапас наш. Так, нам надо как-то, не знаю, вот отсюда, да? А -а -а. Слепой я просто. Я слышу этого Крипера опять. О, смотрите, тут можно восполнить бы запас. Наконец-таки. Можно будет полечить. Вот тут. Арнетта. Я уже выучил их имена, кстати. Вот это вот ташот, и там Angel. Так, получается. Возьмем аптечку. Так, Angel, Angel, Angel, ты у нас Angel, да? Держи. Ташоту, и мне пока нормально. Конечно, я спасу твой зад. Господи. Ну и лицо, конечно, очень знакомое, кстати. На лицом упала. Да что ж тут одни тверк, бичес Дэнс. ВКС пусы, блядь. Господи, ну... Ох! Стоп, меня что-то убило. А-а-а! Ah! Так я нихера не гуд. Тут надо быть очень-очень осторожными. Черт, я сейчас тупо сделал. Да? Ептать! Это что еще? Откуда это? А ну иди отсюда. У меня лагает! Да подождите, у меня лагает! Надо заткнуть его, она пошла в жопу. Где этот крикун-то? Как до него дойти? А! Я сейчас сдохну. Он там не заткнется никак. ДА КАК ЕГО УБИТЬ, мать ВАШУ! На! Да ептать! ДА КАК ЕГО УБИТЬ! Вы с**али? Я не могу его убить, серьезно. Наконец-то. Надо быть только осторожнее сейчас, потому что тут бомб очень много и надо быть очень осторожными, чтобы в них не попасть. Да ептать, да где ж все, все, все, все. Мы могли спокойно пройти там, и если что, вдруг не сдохнуть. Дайте мне аптечку уже, пожалуйста. У меня скоро боезапас закончится, уже все. Мне потом заново все придется проходить. охере их короче мы я валю я серьезно я все уже у меня все на этом мои полномочия уже все доберитесь до вертолетов ты достиг где эти вертолеты а нет помогите помогите help ми me, help me меня сейчас убьют из за вас я дезинфекция давай крошка Тихо. Быстрее. Сейчас сдохну. Реально. Так, okay. вс. Энджел теперь, Энджел мой. Пухляшек. Блин, та что то лечу. Ну ладно, ты. Кстати, ему тоже надо. Вот, и эту я с собой возьму. Так, пожалуй, пока. Пополним запас. Надо здесь только быть очень осторожными и тихим. А! Ой! Ух ты ж! Офигеть, ты что тут забыла! Э -э -э -э -э -э! Да я сейчас реально сдохну, серьезно. Так! Да, а -а Этот турель меня серьезно задолбала. Я сейчас вот так пробегу быстренько все. Осторожно! Меня снова лагает. Как тут пройти? Я могу здесь пройти. Там просто еще одна турель. Бесящая. Которая реально мне мешает. И убивает хороших людей. Ты ж зараза. Все на наши. Ну и военные, блин, постарались. Устанавливаем авто-турель Так, автотурель турель еще одну поставим Возле входа вот здесь тоже надо будет поставить еще. Че бы нет Куда еще могу поставить? Что я могу? А, электрическая сетка я так понимаю, вот здесь можно будет ее поставить. Все. Тут нам уже, я думаю, помогать будут. Так, еще одна электрическая сетка. Да, я ее могу поставить. Вот здесь. Черт, там они уже пошли, кажется. Вот где надо было еще одну автотураль ставить. Это типа все. Видите, нет, там еще какие-то ящики есть. Вот здесь. Электро электросетка. Черт. А ч снять никак, да? Что-то я ступил реально. Я жестко ступил. Что это такое? Ну это, кстати, вроде бы все уже. Ой, сейчас крик уто будет. Не представляете, сколько. Так тут ничего открыть не можем. Ну, в принципе, все мы с вами забрали. Мы с вами вот здесь не были. Черт. Пошли быстрее, уходим. Подождите, это будет очень нелогично. Вот когда их много, можно вот, знаете, вот так, короче, скинуть плямбочку. Давайте мы сами сможем. И не через такое говно проходили. Кому-то нужна помощь. Ах ты ж. Энджи, Энджи, Энджи, Энджи. Анетта. это... Нет. Ташот. Так, давай. А, -а, -а, а, их тут слишком много, я ничего не могу сделать. Я сейчас сам сдохну. А <свёзд Junior> <звёзд> <свёзд> они меня даже не пускают. Вс ⁇ мы проиграли все вы погибли все я просто осмотрю здесь что есть авто какой-то там комплект Здесь надо бы установить автотурель, потому что, скорее всего, мы с этой стороны всех будем керачить. Военные, я думаю, без нас справятся. Они же, сука, военные. О, сигнальный пистолет. Говно какое-то. Черт, кажется, зря я это сделал. Я ничего не успел сделать, ничего поставить Ку-ку, где все? Господи. Кажется, зря я спустил сигнальную ракету Потому что, как бы, сейчас капец начался Что? Я горю! Потушите меня! Говно! Какой он начать бой? Там крикун, его надо убить. Чё ты стоишь, чмошник? Там падла ареют. Заткнись, тварь. Так, берем автотурель. Так, установим ее. Я не восполнил, хотя. Нет, восполнил. Все, все, все нормально, нормально, нормально. Пошли. Кажется, военного убили. Нет, мне скорее всего показалось. Дурак, скинулся. Дебил. Так, давай выстрелим. Да, он кстати, стреляет нормально. Больше норм. Могли бы там, не знаю, пулемет дать какой-нибудь. На! Бог нам еще держаться-то. Удерживайте позицию, блядь. Ч у вас тут с проволкой? Могли бы и поставить, блядь. Подождите, у меня виснет все, у меня виснет все. Хараб виснуть, зараза! Ч ⁇ с ним? Чем он танцует? Кто ему разрешал? Заразу убили, все нормально. Отметь с помощью ракетницы. Что это на? Черт, турель села. Это она не села. А, она в ту сторону только смотрит, понятно. Пошли отсюда все. Так, это... Армейская винтовка. Пошел. раздохнуть сдохнуть, тварь! Что тут? а Все, все, все, все, понял, понял, понял. Angel, Angel, Angel, Angel, ко мне. Подождите, у меня вистница, у меня лагает. Перезапустите электрическую сеть. Где электрическая сеть? Мне бы боезапасы пополнить. Они вот это вот все. Мне кажется, я потом пожалею за это. Как я бля, тебе должен ракетница отметить? Вот это вот сигнальная, вот эта вот штука, что ли? Зараза, фу! Как я бля, тебе ее отмечу? А все, у меня все уже. На этом мои полномочия все. Куда дальше? Где это все говно было? Опять там Крикун. Ох ты! Четыре. Давай. Лечись, моя хорошая. Ч левое крыло-то там? Бляха, муха! Да ебтать! Сука, ты ебнулся! А, блять, заебай! Как тут за всеми просто успевать надо? Я просто не понимаю, там Крикун! Убейте же вы Крикуна, ебанки! А ну, иди отсюда! Пи... Кажется, прорвало. Подождите, я сейчас быстренько туда сбегу. Закройся! Давай, автотураль. Работай, хороший. Аааа! То быстрее можно, нет! У меня сейчас okay. все... Давай! У меня сейчас... Аааа! Ааа! Давай, давай, давай, давай! Иди отсюда, блядь! Как я тебе ее пересупущу? Где она? Что тут? Фу. Идите все отсюда, давайте валите, блядь. <дувари> О! <соединяющие> О, <плес> О, крипер! Что <Шо> это? <плес> все, я перезапустил, давай. <плес> ваших тупых граждан, тут только и спасать. Чё вы, блять, сидите на... No Когда там ваши уже приедут, сука? А wow. ah. ah, мы в Нью-Йорке? Понятно. So да. That, no да. да. Ура! Победа! Угу. Вот так-то делается. Так. И что у нас теперь есть? О, смотрите, сколько мы с вами прошли. У нас уже стрелок восьмого уровня. Так, 250 каких-то монет, какой-то валюты. Все, ребят, мы с вами закончили проходить Нью-Йорк полностью, да, я знаю, там мы с вами прокакали вторую часть, ну и что? Мне похер, я хочу побыстрее начать новую, новый эпизод. Вот, и поэтому, ребят, набираем лайки. С вами был я, Саша. Всем удачи, всем пока.